Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА. Межпозвоночная грыжа. Как с таким диагнозом можно справиться в домашних условиях, мы сегодня поговорим, используя знание аурикулярной терапии. Аурикулярная терапия – это одна из рефлексотерапевтических методик, которая позволяет благодаря системе подобия восстановить наше здоровье. Наша аурикула – это перевернутый зародыш. Вот здесь вот голова, это вот позвоночный стол, это, собственно, система наших зависимостей, а это внутренние органы. Поэтому, если мы будем использовать, например, правое ушко для левой стороны тела, а левое ушко для правой стороны тела, и воздействуя на определенные точечки, мы можем использовать эту систему для того, чтобы избавиться от этого ужасного диагноза и, собственно, оснать наше собственное здоровье. Вот здесь находится наш позвоночный столб. Если, положим, у нас межпозвоночная грыжа находится в поясничном отделе, то это где-то вот эти точечки. Если шейный отдел, это вот эти точечки. Здесь у нас находятся почки мочевой, печень и желчные. просто на разных ушах это разные точки. Поэтому мы берем иголочки вот таким образом. Вставляем их в наш инъектор. Вот так. Вот, видите, вот здесь вот появилась иголочка, ее кончик. И наша задача поставить эту иголочку как раз в то место, где были болевые ощущения. Вот таким образом. Все. И то же самое мы ставим другое ушко. Через 40 минут мы их снимаем, и пациенту нашему гораздо легче. И несколько сеансов, и мы справляемся с этой проблемой. Спасибо!